Приветствую всех из Финляндии! Кто меня смотрит регулярно, помнит, как я показывал, что отсутствовал кусок ваты, ну, утеплителя за пароизоляцией, да, и там разные вещи. Так вот, я скажу больше. Я упоминал о том, что мы как ходим и за всеми что-то доделаем, да, насколько вот, опять же, качество вашего дома зависит от людей, которые строят его вам. Нет проектных решений. там Это тоже все. То есть можно сделать в первичном все прекрасно, но потом все испортят э, просто кривые руки, скажем так. Так вот, э, после того, как я показал, что вот отсутствует кусок ваты в стене за пароизоляцией, я предположил, что это с завода пришло. На самом деле нет. Это местные мон монтажники. Я уже потом просто... Э, я, конечно же, исправил это все это и не обсуждалось даже близко и проблем никаких нет вырежу пленку в любом месте и заклею ее пароизоляционным скотчем то есть это не нужно никого там ставить в известность, тем более заказчикам у меня с заказчиком напрямую никаких отношений нет у меня отношения идут с генподрядчиком поэтому субординация она должна быть и если я начну лезть э, через э, не через генподрядчика общаться с заказчиком а напрямую, да, то тут как бы конфликт интересов, и это неправильно, это совершенно такая плохая ситуация. Но уехав отдыхать, приезжаем, ну как обычно, мы перегородки собрали, да и все, и уехали, либо отдыхать, либо на другой объект уезжаем. Пока электрики были, приезжаем и вот тебе на наследие электриков еще. То есть мы ходим и заделываем то за сантехниками, вентиляционщиками за электриками доделываем, но ну, это я, по крайней мере, потому что большинство, ну, не знаю, как, как другие, я не буду судить, и ничего говорить об этом не буду. Я хожу, смотрю, ну я как бы, у меня просто взгляд, как притягивает, наверное, как магнитом. Блин. И вот он сверлил, просверлил отверстие, испортил пароизоляцию, у него есть пароизоляционный скотч у электрика и так далее. То есть они даже не обратили на это внимание или не посчитали нужным исправить свои косяки. То есть просто оставили. И вот смотрите, вот насколько у вас будут квалифицированные и добросовестные строители, которые будут доделывать ваш дом, да, то тут на их совести будет очень многое. Потому что в одном месте полез, ну ё блин, провод просверлен, выведен и дырка на улицу торчит. Ничего не загерметизировано, не утеплено, ничего не сделано. То есть, конечно, я за это все, я, я это исправляю, фотографирую и выставляю счет генподрядчику. Как генподрядчик уже будет разбираться с субподрядчиками со своими, меня это вообще совершенно не интересует. Ну и по большому счету у меня вообще никаких проблем нет, потому что, э, ну потому что, когда... На вас будут жаловаться заказчики, да, там что-то не понравилось одно, что-то не понравилось, другое, да, то генподрядчик он тоже будет смотреть на вас ну, как-то так с предвзятым А здесь если заказчиков все устраивает, они довольны, плюс у меня всегда отличные показатели по продувке. Поэтому ко мне никаких претензий нет и спокойно я делаю фотографию до делаю фотографию после, Выставляю счет, дополнительные часы и отправляю Все Для меня это как-то спокойно и решено То есть ту проблему, которая где вата отсутствовала Я думал, что это с завода Оказалось, нет Это монтажники элементов ставили балку Которая в гараже находится И вот когда я пенил Пенил я, кстати, пожарной пеной Потому что, ну по сути, там неудобно было мне вырезать и вату вставлять, нужно было бы ниже, там продвигать, ну нафиг там два маленьких окошка, которые противопожарные противопожарные, они сами по себе, то есть пена тоже противопожарная я купил баллон, и чтобы мне куда его девать-то, я же не могу скрутить с пистолета поэтому у меня такой план и был, я запеню окна и все остальное, весь остальной баллон, я туда запузырил так вот, самое интересное, что со стороны гаража я потом увидел, что Пена пошла, а почему, думаю, как это пошла пена-то отсюда И стал смотреть, наблюдать, выяснять Оказалось, что ну вот, пожалуйста Это монтажники, кто элементы монтировал Балку им нужно было завести Они просто выдрали кусок ваты, ставили балку и ушли Все, а дальше сами можете фантазировать как, Какие варианты могли бы были быть То есть никто даже и не заметил, никто ничего не сказал я это все исправил, сфотографировал, счет выставил, мне его оплатили. Все счастливы и довольны. То есть, Но ну, запомните, что услугу нельзя купить. Услуга она для всех, абсолютно всех специалистов или не специалистов, она разная. То есть одно и то же вы получите в конечном счете по-разному. За разные деньги, даже да, суть не в, не в том, что какие деньги. Вот закажите одно и то же у пяти разных людей, кто предоставляет эту услугу. Вы получите пять разных услуг. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.